Как противостоять попыткам, купцов затянуть меня в эту группировку? Стоит ли отвечать на их провокации или просто игнорировать? Знаете, просто игнорировать купцов ⁇ это, конечно, самый оптимальный, как бы не оптимальный, самый простой понимаю, путь не попасться на их удочку, но воин должен иметь побеждать побеждать в том числе и купцов, потому что купеческая каста, она, говорили вы об этом уже неоднократно, она стремится занять позиции, иерархические позиции воинов в этом мире и бесконечно игнорировать их нападки невозможно, нужно учиться побеждать. Прежде всего воин должен владеть всеми умениями, которыми владеет каста купцов. То есть воин, который не может себя обеспечить, воином называться быть не может просто не может. Другое дело, что воин не живет ради собственного обеспечения, для него это инструмент. Всегда у него другие цели, совсем другие задачи. Если воин начинает жить ради денег, он автоматически сам скатывается в касту купцов. Именно этого каста купцов и добивается, чтобы инструменты подменили ценности, истинные ценности для воина. Поэтому игнорировать можно до поры до времени, но это игнорирование нужно для того, чтобы хорошо изучить эту касту. А изучить ее можно двумя путями снаружи и изнутри. Значит, соответственно, погружение в касту купцов не должно являться для воина чем-то понижающим его статус, но он всегда должен помнить, что всегда надо быть настороже с ними и не давать им права подменять воинские ценности ценности купечества. Вот. Поэтому, находясь, что называется, в лоне врага, чувствует себя шпионом, который просто собирает информацию, который изучает их методы взаимодействия с миром, чтобы потом эти методы взять себе в арсенал и пользоваться ими как инструмент. Воин всегда будет на голову выше купца, потому что у него более высокие задачи, а это значит, что он не погрузится, не будет отдавать свое время только ради зарабатывания денег. Он всегда будет помнить, зачем ему это нужно. Деньги ради денег. это мы в этом, это неправильно. Вот, поэтому а, купцов надо знать, купцов надо изучать. Если вы хорошо понимаете этих людей и хорошо знаете эту касту, а, то они не будут для вас угрозой никогда. Угроза является то, чего мы не знаем и не понимаем. Что то мы, соответственно, боимся всегда? Боимся мы то, чего не знаем и не понимаем. А, изучать их надо прежде всего помнить, что купеческая каста это дети этого мира, они наработали какой-то опыт на земледельческом уровне, они наработали какие-то права на земледельческом уровне, минимальные права, и сейчас они занимаются тем, что учатся выстраивать коммуникацию друг с другом. Просто тема игры называется, кто больше заработает, это игра у них такая. В эту игру Воину вступать не надо, он может ей руководить, он может ее направлять, он может на нее любоваться, иногда 5-5 пять, минут пять поиграться вместе с ними, как отец играет со своими детьми, но жить ради этой игры воин не должен, вот это вы помните.